Доброго времени, суд, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами снова сегодня Екатерина Клопенко и мой отзыв об моющем средстве компании BioSi, как всегда. Итак, сегодня рассказываю о универсальном моющем средстве от компании BioC. Давайте почитаем, что нам предлагает компания. Ну, во-первых, средство имеет объем 500 мл. Далее, состав по натуральности 84,5. То есть, ну, достаточно много натуральных веществ находится именно в этом средстве. Что нам предлагают? Значит, универсальное моющее средство, концентрированный гель. Да, на самом деле это гель. Сейчас я вам покажу все. Так, мягкое универсальное средство, быстро и без усилий удаляет следы стойких загрязнений с большинства поверхностей из керамики, фарфора, нержавеющей стали на кухне и ванной и всевозможных загрязнений с различных поверхностей, пола. Так, оставляя после себя чистоту, блеск, без разводов и свежий приятный аромат. Насколько я вот уже давно им пользуюсь. Смывать его тоже, в общем-то, не надо. Да? То есть, если вы, допустим, протираете пыль с, вот, с этим средством, да, не делая огромной там, пены и так далее, то есть, чуть-чуть э, добавили воду, то э, смывать уже не надо, никаких разводов у вас не будет. Дальше, безопасно для людей окружающей среды, подходит для очищения любых поверхностей, легко смывается водой, оставляя после себя блестящие поверхности, без разводов, обеспечиваем максимальную чистоту, растительный глицерин и экстракт лимона позволяют использовать средства без перчаток, сохраняя увлажненность и эластичность кожи. Дальше, экстраты мелисы и зеленого чая обладают антибактериальными свойствами и защищают кожу ваших рук. Красиво написано, но давайте поговорим о том, что же в итоге на самом деле. Да, средство, конечно, просто классное. Средство классное, аромат просто обалденный. Трава, я не знаю, с лимоном, вот действительно, с зеленым чаем, такая свежесть, обалденно. Вот, очень гель, прямо гель, концентрированный гель. Мою абсолютно все. Вот этим вот средством. Наливаю воду, добавляю чуть-чуть геля и, пожалуйста, мою. Даже хочу сказать, что если вы на большое ведро там добавили немного геля, да, там не будет сильной пены, это не говорит, что гель не работает. Гель будет действительно работать. Что я еще делаю? Беру бутылочку, да, с распылителя, наливаю туда воды, добавляю гель, перемешиваю все это. И если мне нужно что-то, допустим, плитку, да, кафель помыть, да, я распрыскиваю и тряпочкой все это прекрасненько у меня оттирается, все это прекрасненько смывается. Пожалуйста, допустим, плиты, да, электроплиты, но ну, запачкали, нагар, чуть-чуть смочили, налили геля. Надо подержать. То есть, сразу, конечно же, ничего не останется. То есть, нужно подержать. Раковины, да, очень прекрасно отмываются раковины. Вот эти все смесители, которые у нас красивые, да, стального цвета. Все прекрасно уходит. Никаких белых вот этих вот разводов после воды, ничего не остается. Полы, соответственно, пыль. Значит, чистим мебель. Уже чистила, пробовала Опять же, наливаете воду, сбиваете до пены и вот этой вот э, пеной э, хорошенечко значит, наносите на то место, где она у вас загрязнилась. Ну или там вы что-то, может быть, полностью да, хотите почистить. Э, вот так, да. Что еще я делаю теперь с этим средством? Э, теперь я еще мою им посуду. Так получилось, что мое средство для посуды закончилось, а заказ еще не пришел мой. Э, ну, выхода не было, да, покупать какой-то с химическим составом средства в магазине я категорически отказалась. Я взяла вот это вот средство, э, налила, э, у меня такой специальный есть дозатор, э, объемом литр, чуть больше литра. Вот я 500 миллилитров э, налила вот этого средства и 500 миллилитров разбавила воды. Вернее, вначале я наливаю, обязательно, конечно, наливаете воду, потом средство. средства. Иначе у вас просто попрет пена из этого дозатора, и вы не сможете хорошо разбавить. Вот. И я начала мыть посуду, вы знаете, во-первых, аромат. Посуда отмывается вот, ну, просто на раз, вот просто на раз, что еще, оно получается жидковато, но в общем-то вот достаточно да, с дозатора, да, я вот одну дозу Нажимаю на губку, губка прекрасно пенится, все смывается, плюс я еще там раковину где-то, да, под это начинаю мыть, ну великолепно. То есть, когда я начинаю мыть посуду вот этим средством, я начинаю продолжать мыть кухню дальше, потому что у меня, знаете, такое всегда желание. Жалко вот эту вот пену на губке оставлять ее. И я начинаю рядышком мыть столы какие-то, да, шкафчики, э, кафель протираю, тут же печку где-то потру. И то есть и пошла у меня по кругу, по кругу э, работа. Вот такое классное универсальное средство. То есть если вы будете иметь его дома, то э, очень многие проблемы вы э, будете решать именно с помощью него. А все остальные свои бутылки вы просто их... Выкиньте. Что ж, дорогие друзья, если вам мое видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, ну, нажимайте на звоночек, соответственно, для того, чтобы не пропустить следующее видео. С вами была Екатерина Клопенко, всем до новых встреч!